все равно не будет. два практически худа. Ну, будешь, когда эти подстыли, они иногда очень даже могут пригодиться подбить центр без несчастья. свой лист. What do you mean? Спуститесь как раз туда. Зеленый. Ну, а дерево. Что это? вот Ммм. I Своим 4-4-4 Выставляй белого Вот тут как раз два вообще не Ну почему? Не, ну можно было ставить вот Конечно От того Это Сейчас я Swords вот, in Спасибо. Да, yeah, пять, четыре, три, два, один, четыре, пять, шесть да хотел вообще. Хотел. Хотел? Хотел? Хотел? Семь шесть, да? Что выберете? Ну, вообще-то, брасль, я что -то, что -то, что -то, что -то. Ну, ты можешь отдать? Я думаю. В смысле? Ну, вот, бил, вот, бил, вот бил. <связь> я Ничего не <связь> Сюда вот. Воин Прекрасно, борта в середину. Добро пожаловать. 6 Ну что, не хотел надо было тяжело, тяжело Вот там, здесь можно сейчас по лутырю шнуть, а трех бортов стрелять в чужую по чёрному. Зачем? К дуплету. Нет, он... Дуплет как бы есть. Свой к себе есть. Ну, а трех бортов с чужой по чёрному. Зачем он ему вот а Что педикол. он мне да. Но... С чужого поднять. Очков мне вообще не придется, да? мне надо будет руки, и будет к Да? Ну, бессмысленный удар, свой к себе. Thank you. Продолжение следует... нравится right. вот сюда от трех бортов Еще один вопрос, допустим, все шаги здесь, так, забьют свои шаги а все шаги здесь, дом меняется? Нет, дом все, один. все время один. один. Допустим, даже вот в такой ситуации, машина здесь стоят, Нет. ну и третий, и свои казыни, просто думаешь, это чтобы тебя отнимут. Сперва говоришь, а потом забьют. Ну, да. Не, дом всегда один, поэтому и приходится играть, когда в доме шаг из дома. А если бы не проходило, то все ну, Когда мы играем, у нас какой-то на центре, троганный, да? а не александр. Тот, кто я пойдем. Я хотел чуть-чуть. Тебе три досуга. Тринадцать сколько? Продолжение следует... Свой вот туда. Вот бардак угу Я стал бы Вот сюда. Одного? Да. Мы их Я... 13-11. Вот они... было вот, пару миллиметров лет. Три миллиметра снизу. Красный смысл. мы Я просто что Mm-hmm. Сюда. Угу, сюда же свой ありがとうございました О, можно контроль Gracias. Бабоват, да? шар... шар... Лучше шар там нужен. А -а -а. Чем? Свой борта в угол. Я же стою. Так ты себе Редактор Ну и ладно. с этой стороны. Когда столько поставить не нужно, то Вот к себе. Вот здесь. Вой вот туда. Ich muss Ну, я, я знал, что у мне поможет. Это не совсем, блядь. Ну, пока... ну, и и и Вот смотри, он не на И что? У меня к нему прикочу, значит, и все. Ну, как бы, черный, да, и лицо плотно? То. Ну, тогда рассмотрим. Вот вниз стоит, значит, если туда катишь, он будет, как бы, вот и везде. Да. А, если бы стоял, то надо было бы он... биток катывать. Только биток все-таки, чтобы туда и оба Ну-ка давай на контратур, чтобы вот где-то стояка еще заходить. Ну, попробуй. У тебя в любом случае биток касался? Ну, мало ли, там, а, да. А, на всякий случай, да. Может ага, вдруг пришел бы его лоб Так, я, тоже, я не знаю, может, могу шиковать, А? Дай мне если я тебе покажу, чтобы я тебя могу, я потом чтобы... я не... А ты не спутнился, что не спутнился. Ну ладно. Вот именно эти контракты, не входит? Нет. Он ну, у нас оттуда шарик улетел, а красный остался. Да. Почему не да. входит? потому что. Ужал да. раз у нас красный стоял да. Может там было как-то да. до этого? Да нет, но это еще дверь. Дверь не сдвинул Двигай дальше. Все. Если на точке он стоял, он должен поднять. смотри, сейчас я покажу, где он на точке стоять стоял. Нет, но я понимаю, что... Он... Ну, не значит тогда было неправильно. Ну, ну и что? Вот сейчас уже он уже не входит. Ну как не входит? Да, вот смотри, вот сейчас для центра. Вот, вот задевает. Это Сейчас заливает. Ну вот он вот, вот, стоит точно на цель. Ну, Костя, ну так должно было быть. Ну, реально. Если бы краски поставили с той стороны, черную, ну, там что-то может где-то ну, это. Ну и что? Когда ну, нет, а сейчас вот Слухи бы там поставили бы это, не входит, и пофиг. Да она в чем нам В жопу Мне ну, надо правило, том, если вот стоит позиция, не входит, значит надо ставить как положено. Продолжение следует... 16 15 к себе 18-18. Что, допустим, свой ты заказал, он, разумеется, считается, но чужой, если вместе падает, не в заказ, не считается. И же надо оба заказать. Да, да, то есть либо оба, либо только один. Тундырышка, да, Сань? Это знаешь, тут. А ты ещё раз соревновались. Свой к себе сюда. А ты знаешь ещё? Когда... Не надо. Пока нет, ничего не нет, надо. дело в том, что они все суета у них какая-то, что, О, что это нет, Просто думали-то, что это совсем недавно, понимаешь? Не-не-не-не. Это уже было у нас остальное. Ко мне подходили, там спрашивали. А, или когда сеньоры были, кто-то спросил. А, сеньоры были, только сеньоры начали? Это спросил она понимаешь, там, у, это, у нее нижняя решетка осталась целая, Свой себе. а верхняя немножко надорвалась. Нет. Свой вот сюда. Там уголок такой порвал. Не, не, не. Что я, ну, вот тебе. Сюда. Так же? Ну, между зубом. Между зубов. Слушай, да. Выпал. Хорошо идет. Да, отлично. Это хорошо идет. Мой, так. Чего Если бы вы видали эти твои да, да. фантастические зарезы, вам бы вот туда бы не нырнул. 18-18, так это же мне надо вот этого отыграть. И будет нормально. Дублять ну, сегодня. Пошли, я. Ч-то не трогай. Почти забил. Чужой угол отборка. Одну борту. А если а бы черного упал? Хорошо а такое. Хорошо, выстрели контроль. Вот а так. А так Мне было. осталось попасть тупить. А я могу и не попасть. Я вообще могу изнутри лузы шары выбивать. Да, это уже ваши личные взаимоотношения. Именно для этого ты пришел, чтобы обсудить наши. Чем как тут не попасть?